Здравствуйте, друзья! На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. Это песня "Charlie Duck». Устаревший <музыка> Полился с ног, домой принес он мысли, ходил за косточкой утес, лишь дымка в коромысле. Такому вере, такая херень, Не по зубам для лени, И, раскрывая нас и ж двери, Скребутся мрач-носени. Разгребая мрать и грез Загложит лапу старый пес Ему же надо чувствовать А вам быть все и рудствовать Подглядывать, подслушивать Подначивать, поддуживать Поднюхивать, подсочивать, Подмедевать, подмачивать, подсчитывать, подплачивать, подрути, выворачивать, Подкручивать, подсучивать, Под лук, окучивать, Подсиживать, подхаживать, Под люку выгораживать! Не надо звать, не надо звать Душу обезображивать а Уставший пес Валялся с ног Опять домой лочился Ходил за косточкой вот сес, лишь звездная волчица, как добрый зверь открой дверь и разбегутся сени, И вот сейчас ему теперь, как у огненной диене, И, разгребая мрать и гряз, все глажит лапу старый пес. Ему уже надо чувствовать а вам будет все и отствовать. Подглядывать, подслушивать, подначивать, поддуживать, поднюхивать, подсачивать, подмеревать, подмачивать, подсчитывать, подплачивать, подрути, выворачивать. Подкручивать, подсучивать, По лук окучивать, Подсиживать, подхаживать, Под выгораживать. Не надо звать, не надо звать, Душу обезображивать.